Пена? Трава Трава Парку грешим пока продувается. Так. А вы, Сашка, мако. Ч ⁇ к, Вы же там попаду в чай. Thank you.